Привет! В этом видео мы уже развеяли миф, что социальные сети не смогут привести вам настоящих клиентов. Ну а сейчас мы с вами узнаем, как настроить форму лидов в Facebook с первого раза и без ошибок. Если говорить про Facebook и Instagram, то настраивается он через ads-manager Facebook. При создании рекламной кампании вам необходимо выбрать цель генерации лидов. Далее все настройки осуществляются как в обычной рекламной кампании. Указываете или нет оптимизацию бюджета на уровне компании. Настраиваете таргетинг и вносите другие настройки на уровне группы. Когда все настройки на уровне компании и группы установлены, вам следует перейти к созданию объявления. Выбираете формат объявления, загружаете все необходимые медиафайлы, заполняете текстовые поля. Эти действия необходимы для того, чтобы создать внешний вид вашего объявления, который пользователи будут видеть перед тем, как будет совершен клик по нему и пользователь перейдет к заполнению формы обратной связи. После этого в разделе «Моментальная форма» вам необходимо создать форму обратной связи, которую пользователи будут видеть и заполнять. При создании формы ФБ есть два основных раздела – «Контент» и «Настройка». Сначала следует перейти к разделу «Настройка» и указать название формы. Оно будет уникальным для каждой создаваемой вами формы. На функционале название не сказывается, выбираем тип формы. Повышение объема направлено на получение максимального количества персональных данных. Усиление намерения отличается от первой дополнительным разделом «Экран проверки», где пользователь перед отправкой формы увидит все данные, которые будут отправлять вам как рекламодателю. В разделе «Краткая информация» вы загружаете фоновое изображение, а также заполняете уточняющую информацию о том, какие выгоды получит пользователь от вашего предложения или зачем ему отправлять форму обратной связи и устанавливать контакт с вами. Данные могут быть представлены в виде параграфа или списка на ваше усмотрение в зависимости от вашего посыла. В разделе «Вопросы» вы указываете поля формы, которые должен заполнить пользователь и какие данные вы увидите после отправки формы им. Среди вопросов есть вопросы по умолчанию, а также кастомные вопросы, которые вы можете создать самостоятельно. Среди вариантов ответа, которые вы можете добавить, несколько вариантов ответа. Короткий ответ, с условиями, запись на встречу. На вкладке «Конфиденциальность» вы должны указать ссылку на политику конфиденциальности, размещенной на вашем сайте. Собирая данные о пользователе, вы должны сообщить о том, как планируете использовать данную информацию. Перед тем, как отправлять форму, пользователю необходимо будет подтвердить, что он ознакомился с политикой конфиденциальности. Завершение, она же страница благодарности, это экран, на котором вы благодарите пользователя за отправленные вам персональные данные и приглашаете его на свой сайт рассказать о себе больше. После того, как форма обратной связи готова, следует перейти к разделу «Настройки». На каком языке будет доступна форма обратной связи, можно ли ей делиться при помощи репоста. Либо она будет доступна только для тех, кто видел рекламное объявление и перешел к заполнению формы. В разделе «Название полей» вы можете скорректировать название тех вопросов, которые будут видеть пользователи при их заполнении. Это необходимо, если вам не подходит отображение полей по умолчанию. Раздел «Параметры отслеживания» необходим для отслеживания источников, откуда пришел пользователь перед оформлением формы обратной связи. После создания формы она автоматически применяется к вашему объявлению, и вам остается только опубликовать изменения, пополнить рекламный бюджет аккаунта и запустить рекламную кампанию. Остались вопросы? Оставляйте их в комментарии под видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!